Всем привет, кто сейчас кушает. С вами Макс Риск. И сегодня мы на канале Риск Старт запишем ролик под названием Как очень баг. Ух ты, стандарт режим. 5 на 5, давайте. Все-таки это новый режим. Нужно протестировать. Да, не буду молчать. Ладно, все, забудем и начнем. Ух, я не могу так, мне как будто. Реально что-то плохо, плохо очень. О, сжейный. Джейд нас, два Джейда, один Шерри и Черепашка. Ниндзя. Кстати, как вам привычка черепашки ниндзя? В общем, автора можно идти по интернету. Да, я им там написал, что они отвечают, мне ну и ладно, я там еще не заходил, так что, ну и ладно. Сегодня буду да, как же набрать кубки на баке Дыч. Да, типа того, поздоровались, вот и все Да, типа того, как то обычный ролик. Кстати, очень прикольно вот такой делать. Хопа-на, хопа-на. Так, что-то моя команда отступает. Давайте идти к соби... Давайте едим Давайте идти к себе, к нашим, к тиммейтам. Также хилочку оставили. Безумцы, безумцы, хилку оставили. Как так можно? А вон они. Кстати, бомбочка я не взял. Они взяли, да. Так, кому там бомбочка, никому. Ну, ладно. У всех золотая бомбочка. У всех еще Лего. Очень прикольно. Так, мне закрытили, понятно. Все знают про меня. Значит, будем таранить. Вот, блин, я не знаю, что происходит, если честно. Сколько бомб вы че издевались три бомбы бомбы в одном игре это безумие чуваки куда вы идете это война настоящая ладно скоро меня убьют ладно, отступаем никто мне не поможет Давайте отступаем блин остался только один джейд который не слушает никого блин а че я так не слушаю я за команду в общем давай тогда вот так делать да чтобы их тоже подразнить, опа, она разозлился, еху ху, мы это сделали, подразнили соперника, он разозлился, это отличный знак, почему бы нет? Так, значит, ох, ты ёмой джет, ну ладно, давай иди сам тащить джет, я не уверен, что ты затащишь. как он дрет баг на канале Макс Риск, ссылочка на канал Риск Стар я оставлю в описании, подписывайтесь, там тоже ролики выходят часто-часто, обещаю. Не, ну также можно на другие каналы ссылочку оставляю тоже в описании. Так вот. Ну, мне так себе как-то не хочется. Забака, а ролика суть. Забака, думаю, можно изменить. Почему бы нет? Так, знаете, кого я бы хотел? Да, блин, моли, моли, самотопчик. Но, я говорю что в прошлом ролике нужно взять перышком заместить чайка кофе, и будет все нормально. Это два раза быстрее, чем чай. Да, да, да. Сначала чай а перышко не каждый раз когда вы там опасности кого-то вы чувствуете опасно выбери так давай пойдем сюда вот заберем там зайдем сюда посмотрим так мне не дали хилку мне не дали как это так слишком много соперников Много, много аэрокоп дайте типа, вот эти выручай ну блин ну блин <свист> блин мы проиграли <свист> давай давай, давай. опа она и не расходится ну блин ну кто-то умирать начал в общем в чем тактика нужно свою команду найти свою команду а не просто каких-то любых людей кстати хотел видеоролик создать о том как набрать команду себе на да? вообще кто знает пишите в комментариях минус семь безумел ну в общем это легкотя найти нужно добавлять всех при всех настоящих людей по моему или не настоящих не настоящих то есть как заходим в соцсети давай давай там куча заявку даю так берем сюда сюда всякие потом клане нажимаем потом на соперника нажимаем владелец хотя бы я с ним сыграть почему бы нет так нажимаем так как ему там кинуть заявку я сам тоже не знаю наверное, наверное нужно вот так вот только с кланом да, там есть пару людей, которые играют. 8 тысяч кубков, 10 тысяч. Почему с 8 тысяч? Мне 600-500. Блин, не хватает кубки. А, блин, нужно качнуться. Давайте белом, качнемся. 5 на 5. Думаю, будет очень классно. Кто хочет со мной в роликах побывать? Э, да, там некоторые писали, что хотят. В общем-то, что-то я... Может, выступить и клан как-то нужно. Ладно, ладно. Вам кину заявку, друзья, так что добавляйтесь. Кстати, вы же могли мне зайти. А, я еще не часто показывал, ладно. Потом покажу. Потом подобляю некоторые которые мне написали в социальных сетях, там лично, там все такое. Вот. Так, давайте обойдем. Что никого. Так, так, аккуратненько. А, в бой! Получай в бой! рвой <с> Я не знаю, что происходило, но ну, прикольно, кстати. Куда забрался? А? Это на автомате все было, если честно. Заберем. Все что ли? Там есть один. Войска, войска, пошли! Это вторая мировая война. беру кайма. то куча хилок да бывает хилки бывает что угодно кстати табак мне уже достал почему такой бах так вообще-то карта сужается нужно отступать хилочку уже нельзя юзать там есть конечно похота ну ладно так давайте ускоримся пишите свое мнение вам нравятся гонки по игре зубам если да то, то только почему так мало лайков мало просмотров а? Да, я уже записал приличные серии. 5 серий. В поисках можно найти гонки по игре Зуба. И сможете найти... Сколько хилок? Вы что прикалываете? Хилочный... Хилочный... Бой. Хилочный бой, да, прикольное название. Так что давайте сразимся с кем-то. Блин, там уже опасность. Бегом-бегом-бегом. Так, там? Очень далеко. Там наши... Люди сражаются. Давай-давай-давай. Там еще один... Так, я пришел помогать ему на. Давай, че, че, вырчай, че, че, вырчай, че, че, вырчай, че, вырчай, Отступай, все, все хватит мне. Че, че, вырчай, потому что там есть одна хпшка. Все, сорянчик, кто не успел, ну сорянчик. Я не бы не хотел умирать, рисковать сори сори все прям умерли как-то заметил у oh, него излечил красавчик что тебе скажу красавчик блин а oh, выиграл выиграл я выиграл oh, вместе с вами есть yes. классно очень вышла вы на канале Макс Риск. запоминайте 26 кубков отлично 1у100 блин давай 1100 кубков ей бой у нас 1100 кубков mm, как он такой кстати как он такой типа вот трек на зубу тоже было бы прикольно. Так, давай тогда. Магазинчик. Вы в новом лиге 10 лика. Давай, подпишись, лайк, там все такое. Бам! сначала я стеснялся, как всегда, записать ролики. А сейчас пошло до да? 12 ранг. 13 ранг. <с yapmış> Сколько там еще? Че, <с resources> приколойтесь? ранг. Сколько максимум, помните, он? 20 был. Это ч прикол? 30 тысяч кубков. <свист> 10 ранг. Йо-хо-хо, пиши в комментариях Какой у тебя ранг? Так, значит, как их добавлять, кто им пишет в комментариях, там, добавь в друзьях. Почему бы нет, там, возможно, не крутые. Вот, друзья нажимаем. И смотрим. У них тоже 10 ранг. Чё? Так, у них 1574. Так, в команду добавь, в друзья. Вот он, код. А, вот мой код, запоминайте. Он, кстати, меняется. Да, он меняется, блин. Нужно на стриме, через а стрим нужно делать, я понял. В общем, будем делать стрим, вы всегда захотите на стрим и добавляйте мне. Сколько максимум друзей, я не знаю. В общем, у него шесть тысяч семьсот пятьдесят семьдесят а мне шесть тысяч. 514, очень мало даже. Ладно, топ 3 из друзей занимаю. Ну что, ролик прикольно вышел. Ставь лайк, подписывайся на мой ютуб канал. Там всяко всяко то там поделиться. Репост там на другие каналы. Кстати, мы там делаем с подписчиками на одном канале. Называется канал Макс Рис Пока что потом переименуем. На прикольные игры. Макс риск брал. Не, сначала кого Макс риск. Не, ну это поиски, это будет больше просмотр, нами им. Точнее, они будут пиариться там. А как будем поделять там просмотр, вот не знаю. но ну, в общем, что получится, что будет. Если хорошие друзья, то могу им даже поделиться куском места большим. Только не на основка на не записывайте мне тут. А то что запишите и скажут, а где основной Макс Риск? Не, ну можно, не, не, не, нельзя, нельзя, бан получу. А права. Нет. Только на других каналах. Всем удачи, всем пока. На автомате все было, если честно. Вс, что там есть один. Войска, войска пошли. Это вторая мировая война. Куча хилок. Да, бывают хилки, бывает что угодно. Кстати, это баг мне уже достал. Почему такой баг? Так, в общем-то карты сужается, нужно отступать. Конечно, если вам нравится, вон по Если да, то, то, то, то почему так мало лайков? Ну, а просмотр, да, я подписался на экономический серии, 5 серий. Войф, в него Сколько я Вы что да, а, ну, как, Блин, вот, то светочный... Песный... бой. Ох, давай, давай. Давай, давай, Да не там давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай,